Тут было сказано, что света нету, вот, но мы сейчас со своими стойками, О -о -о. со своим светом приехали. Машину, а поставить, вот, все, свет да. есть. Хорошо. Вы сказали, нет света, теперь есть. Я если на камеру человеку буду снимать, можно бы микрофон на вас нацеплю? А -а -а, давайте как-нибудь. Ну, как-нибудь на шарфик давайте прям процепим. Ну, да. а -а -а. Так зеркало нужно пока? А -а -а, ну, если вы, да, если вы говорите, что вы его... Меняете, меняли вы Так, а что было? Упадение было? А, значит, было два падения, ну в стоящем положении. У -у -у. А, два на правый блок, один на левый. Ну, собственно, фотографии я все покажу, там, снимал. У -у -у. А, из повреждений здесь, ну, собственно, вот на чуть-чуть видно, но это, как я говорю, публируется, если кому-то будет важно. Вот. Ну, то в принципе только вот эта задняя крышка, ее даже если даже кому-то очень важно, можно даже поменять, если совсем... Не целиком банка. не уверен, она продается. Вообще должна быть, по идее. Ну, хрен вот надо посмотреть, да. И вот этого, да? Вот это, мне кажется, это вообще, кстати говоря, ну, сейчас надо посмотреть. Это ботинки, скорее всего. А, ну, да, да. Потому что я не высокий, да. А он дилерский, что ли? Что? дилерский? Ну, я про лут да. Я просто думал, что он с Японии был пригнан. Вот, соответственно, рычаги, ну, при падении ломались, они длинные, стоковые, соответственно, они в первую очередь ломаются, здесь стоят пуик. Вот, что здесь еще? Хорошие, сколько денег отдали? Я не помню, Не помню, комплект тысяч кажется. Ну да, да, нормально они стоят, просто знаешь, что пуик не дешевый. Вот. Эм... Так, стеклышка это оригинал у нас, да? Да, стекушка вот, оригинал. Где у нас тут А, вот она, надпись вижу. Да, стекло. Оригинал. Угу. Рассказывайте, вот. рассказывайте. А, соответственно, еще что здесь было сделано? Тут разбил при падении разбился один поворотник. Угу. Чтобы их не заказывать, ну, как бы, целиком, я заказал отдельно вот эти стеклышки. Они в оригинале белые идут, но здесь, видимо, неправильный номер указал, они приехали в желтую. Стекло это каденция, я вижу, оригинал, да. Ну, они оригинальные, просто mm -hmm. цветы. Ну говоря, да, они угадали в цвет, я понял. Может быть ну, даже да, от чер но... черной версии, наверное. И, скорее всего, да, но как бы, ну, проблем... Но там они идут прозрачные, а здесь вы бы заказали, не получили а. желтые. Ну да. у меня фотки есть? Не-не, вопросов нет, я, я верю. Я просто, знаете, как оно... Сразу видно, где человек врет, а где человек а. говорит правду. Вот, соответственно, больше особо рассказывать нечего здесь. Фара оригинал. Ничего не менялось, ну ни колодки, даже цепь ни разу пока не. А вы купили его вы первого Да. Я купил в семнадцатом году в сентябре. Ну, соответственно, там уже почти ничего не поездили на прошлый сезон, там, ну условно две с половиной тысячи. А почем брали с несекрет? Он по скидке шел в конце сезона, там тысяч. Ну, чего, чуть больше 800 получилось. Угу. Вот. А 4,98, а из них, из них 4,97. То есть, как бы вообще. А вы пробег сколько здесь? 35? 3. 3. Я верю абсолютно. Это я просто предположил, думаю, максимум. А можно попросить вас руль разблокировать? У ага. него есть централь? центральная? Центрально нет у него, да? Центральные подножки ну, у него нет. Если вы зажигание хотите, то тут надо будет аккумулятор оттащить. Ну вообще желательно, да. Нет, я просто хотел его руль повернуть. Так, там ничего не лазили, вилку ничего ну, не Ну, Здесь только масло меняли и фильтр, вот первая дорожка, ну, да. которая была. Так, все, руль ваш. Угу, спасибо, спасибо большое, руль наш забирай. Ну, так. Просто если бы мы шли бы пешком мы со всем этим оборудованием, сами понимаете, да? понимаю, будет? да. Не все я не думал, что вы как бы не настолько. Ну, вы сказали света, нет, поэтому мы взяли свою свет. Заводить, если честно, я бы не хотел, потому что прохладно а он стоял с э, октября. А например, если человек хочет его приобрести, как он без заводки нет, это сделать? Ну, если все настолько серьезно, то давайте, конечно, заведем. Ну просто я-то как бы, знаете, я сюда приехал не для того, чтобы на него посмотреть, какой он красивый. Хорошо. так то я вижу, что он весь такой. Прям очень, а так как если, ну, приехали, хрен знает откуда, хрен знает куда, можно я в бак залезу, да, не против? А, да, пожалуйста, но ну, он полный. А, я понял, ключ, ключи сколько у вас? А, два, ну это. Сколько баков вы потратили бензина? Так бензина, по большому счету, даже не видно открывали его <laughs> сколько раз или нет, потому нет, что ну, здесь... Гез, бензин он очень даже не Нет, нет я там. не в этом смысле, просто он реально как будто, знаете, как будто открывали его там вообще ни разу очень, как, Состояние прям, ну тут видно чуть-чуть немножко больше, конечно Но так-то прям Я смотрю практически на новый мотоцикл, даже не практически, а вообще, да? Что скажешь? И аккумулятор оригинальный еще стоит, да? Ну да, я просто... Угу. Сейчас, сейчас, сейчас, подожди я думаю, здесь заряд будет нормальный, Даже, мне кажется, заводить не надо. А, ну, мы на счет, заряда не знаю, я его снимал, потом я его принес, чтобы, собственно, сделать фотку с включенным зажиганием. Поэтому, что по заряду не знаю, но ну, У -у -у -у. я обычно заряжаю перед началом сезона. Так, а я вам включил эту фигню? Я забыл, я, видимо, включить. Молодец какой. Ну, ничего страшного. Ну, если То что, что могу да, повторить да, встать, ничего страшного. Мы тут не этот. Не пока звук играем, да. Я просто звук-то отсюда возьму. Тыкаю куда-нибудь рядышком отсюда, давай. вот. Вот сюда вот, вот так вот, вот. Пускай висит. Да, отлично, заряд 3, 12, 3 Так, тогда теперь можно будет. Сейчас мы еще посмотрим. Хотя я думаю, особо тут что смотреть ну, замерь пожалуйста, этот э, задний тормозной. Ну тут прям все состояние новый целлофан. Небольшое падение налево еще было у вас, да? Ну, на ну да. На, вот на все... месте упали, наверное. Да, это налево я как раз э, ну, под уклоном его поставил, он соскочил ага. с подножки. Вот а там... если секрет, у вас это который по счету мотоцикл? Это мой второй мотоцикл. Первый был ну, Йорш. Угу. Тоже потом... новый. Ну да, потом угу. был перерыв пятилетний, потом я сел на этот мотоцикл сразу. Вот, но угу. ну, причина продажи простая. Я как-то немножко подостыл, наверное, к этой теме. Плюс, ну, Романтика просто мало. ушла, да, взрослее стали романтики. Ну вышла. вот, наверное, да. И плюс я просто мало езжу, потому что на работу мне неудобно. Угу. Далеко? Любовь? Нет, наоборот, слишком близко дольше э, одеваться, чем смысла ехать. Нет, да, ну я понял. да. Зеркало вот. вы меняли на оригинал, да? Да вот. да, вот это правильно. Оригинальное, да? Да, да? да, Оно стоит да. там, по-моему, в районе, не помню, Да, какой вижу. Какой то районе. я оригинал, да, вижу. То есть из оригинала, здесь не оригинал, у вас только. А, да, рычаги, да, да но, но они вот не, они гораздо хорошие, лучше, они, скажем так, чем, чем китайские там. в любом случае лучше. Это я не спорю, потому что Пуек эта фирма хорошая. Я бы сказал, наравне с Ризомой. Вот. Угу. Ну то есть она новая. Выработки вообще ноль. Можно было а, поставить как новый мотоцикл, если вот, типа, продавал. А, ПТС далеко у вот? вас? ПТСку я не взял, не взяли, да, У меня СТСК есть. СТСК не поможет. То есть, ну, если, получается, верить вам, то вы, получается, первый владелец. Ну, я вас... могу фото потом Нет, Я верю, и да. Это, я думаю, с человеком уже сами, либо он будет приедет, либо я за ней. 3000 километров пробег. И у меня нет повода не верить. Абсолютно. ты что скажешь? Бы. Ну, давайте попробуем, заведем его. Я думаю, что ничего Но плохого не случится. Посмотрим, Отмерим, что здесь. Сейчас я сто разок прокачаю. У нас сейчас. Да, да, да, конечно. Сейчас посмотрим, что он скажет. А, а, нет, здесь по-моему не нужен. Нет. Сейчас он нормально скажет. Что да, еще покачать надо. А если выключать не будет, он накачивать, разве? Что? Вот а если, да. выключать. Если, вы, если выключать просто, да, Спасибо. попробуйте вот так, он уже накачал просто, да, слабенький, а нет, да все, накачал уже, можно не надо Отлично вообще, вопросов нет, заряд пошел сразу хороший, здесь никаких вмешательств не было, а оригинальный набор инструментов у вас есть, да? Ну и ага. Ну Тут вообще вопросов быть не может Вот новый мотоцикл Вот пробег 3000 Вообще ни о чем Он только обкатку прошел По большому счету а масло меняли два раза, да, а, уже получается? На раза. тысячу меняли, и потом... Ну, менял-то два раза, но, по-моему, после тысячи оно здесь пока осталось. Ага, я его 20. менял. Э, ну, я каждый э, перед началом сезона всегда меняю. Вот. Ну, а у вас он, получается, два года. Ну, да. И, ну... и сезона смысле, а года. Ну то есть ну, 17-го 17 его взяли, положили. 18-19 а, год, да. Ну, дымит он, потому что Это, комон... пар. это пар, я знаю. Тут вообще вопросов ни, никаких нет. Это не дым, я прекрасно вижу, что это пар. Колодки оригинал. Тут колодки не менялись, потому что нельзя выкатить за это время Колодки Это просто надо, блин, что делать, надо, чтобы выкатить. Там тоже все оригинал И тоже колодки целые Абсолютно То есть у меня вопросов вообще нет Посмотрим новый мотоцикл, мать его и Никто ничего нигде не крутил Но оно видно сразу Наклейка оригинальная Это уже о чем-то говорит Зеркало поменяли, тоже оригинал Упоры смотрим Да нет С упорами все в порядке Вилку Болты вообще не крутились Так, заряд 14,5-14,8 Сейчас он чуть понагреется Молды 3D 3000 3 Так все клавиши работают, абсолютно вопросов нет. Здесь ближний, дальний, поворот, левый поворот, правый. Ох, ты какой яркий. Так, Аварики здесь нет, да? А, нет, есть, вот она. Все, да, да, да, да. Можете включите, пожалуйста. Что? По Аварику включите, пожалуйста. А вы здесь тоже поставили? Для ну, чтобы Ну-то да, они... труб, да, да, да, да, да. Ну, тогда, это похвально, реально. Это реально похвально. Да, все поворотники работают. Ближний дальний, одноглазый. И соответственно вот так ближний. Да. А куда он? А, включается, да, вот так включается. Да. Я, я забыл просто, да. Включается ближний дальний и моргание. Все, вопросов нет. Сцепление. Слушаем двух сцепление. Выжил. Отпустил. Выжил. Отпустил. Орел, понажимай, пожалуйста. что я скажу я скажу что дальше не буду его просто лишний раз нагревать мучить и награждать его конденсатом я думаю скорее всего я сейчас посоветую просто человеку его забрать если он готов его забрать цена какая у него на помощь? Ну, 620 120 за что вы хотите его отдать ну если вот это произойдет скажем ну до конца февраля завтра. то да я завтра да. послезавтра Э, да, я дам отдам. 200 ну, тысяч понимаю. рублей, да, все туда вопросов нет. Да. да, эвакуатор, да, вполне. Все, добро, спасибо большое. Вопросы вот. вообще никаких. Единственное, но ну, завтра, наверное, я не смогу, потому что я там в гости ну, я поеду, думаю, на, но на, на днях, на, на да. Днях, да вы скажите, как... когда вам удобно, мы пока напишем договор купли-продажи. Че? Тебе фонарь? Ты что-то нашла? Нет, буду стоять. А, выключи, пожалуйста. Вот, если, как бы... Вы скажете, когда вам удобно, да, соответственно, нужно будет от вас паспортные данные все, и нужны будут, ну, в смысле, ПТС, СТС, ФОТО, чтобы мы составили договор купли-продажи. Ну, СТС я вам сейчас могу показать. ФОТО, ну, а... сразу все целиком а, ну, вместе прислете, просто в WhatsApp, мы же с вами в WhatsApp уже можем переписываться. Хорошо. Вот, и тогда уже, да, там сориентируемся и, наверное, так-то... Выходные может быть, как вам будет удобно. Я не ну, знаю, когда он там. Со, со любой, в принципе, но если в, в будний вечером, uh -huh. вот там после 7, ну, например. Uh -huh. а выходные там, в общем я понял. почти любое время. Нужно. Хорошо, вопросов нет. А Тогда Мы свет свой забираем. Выключаем свет раз. Да я заберу. И выключаем свету у 2. А, тут фонарик ваш кстати. Ну, это мой фонарик, да, я да. Кстати, это... не, неплохо светит, я вам скажу. Так я сейчас хорошо, да. откручу всё, спасибо за... А вам, может, за... это, посвятить? Давайте мы пока не, оставим все. Я... Не, мы, мы сейчас пока соберемся. Вот, мы тогда оставим вам все это. Я Давайте микрофон заберу. А, микрофон еще. Да. Ну что, Ален, что скажешь? Целлофан. Ну, новый мотоцикл, реально. Реально новый мотоцикл, да? Вообще. Инна, ты хочешь посмотреть на новый мотоцикл? На новый? Он новый. Он вообще новый. новый. Иди, посмотри по своим взглядом, взглянешь. А мы, наверное, поедем сейчас. Мы тебя оставим и поедем. Все. Да. Добрый день. Снимаю отзыв для Globus Moto. Заказывал у них подбор мотоцикла. Не подбор, а осмотр мотоцикла Suzuki gsx -S1000F. Нашел на автору. Написал в Globus Moto. Через пару дней буквально там Патрик осмотрел его. Скинул видео. И тоже там в течение недели уже, я уже купил его. Покупал тоже через Globus Moto. Эвакулатор, тоже их было Отправляли они, договор заключали Тоже они все делалось удаленно Проблемы были только с транспортной компанией Мегатранс называется компания Транспортная компания чуть, чуть подвела Они забыли указать в накладную То, что отправили мотоцикл с документами и ключами Мы ключи не могли найти, документы Ну, в принципе, я позвонил тоже Патрику Что мне привезли мотоцикл без документов И без ключей Он туда позвонил, там начали разбираться С московским отделением этой транспортной компании То есть, в принципе, где-то через часа два После доставки мотоцикла мне привезли ключи и документы Ну, там еще косяк был в том, что я просил Доставку и распаковку Но мне привезли мотоцикл в Газели И сказали, забирайте Я говорю, а как же разгрузить в 200 20 килограмм то не просто так газели спустить но ну, в общем они этот момент не учли. повезло что у меня была возможность мы вызвали машину там рядом находилась с гидробортом. на гидро вытащили опустили потом часа два ждал документы патрику звонил он с этим вопросом разбирался так еще не заметил в обзоре то что здесь был сломан слайдер снял видео отправил что слайдер сломан якобы они об этом не указали мне патрик скинул время на видео я посмотрел да действительно он показывал на видео есть съемки то что Слайдер с правой и с левой стороны сломан. Ну, подножки я уже поменял, здесь были черные. Я заказал из Японии оригинальные, но пришли не крашенные белые. Также поставил сюда уже клетку, поставил кофр диви. Подножки уже поменял. Ну, дополнительно тут слайдер стоял. Уже поставил клетку крезиара, но ну, она мне чуть не нравится. Поставил защиту Яшимура слайдеры поставил 8, слайдер там, слайдер там. Ну, подножки пришли белые. Так, в принципе, рекомендую обращаться в Глобус Мото. Единственный момент, там не забывайте, что у них идет процент от торга. То есть, если. Они торгуются, то 50% с торгованного они берут себе. Поэтому, если вас это устраивает, ничего страшного, если не устраивает, то договаривайтесь заранее, чтобы они не торговались, торгуйтесь сами. Либо звоните продавцу, согласовывайте вопрос с продавцом.